Вторичная выгода симптома или как работают невротические расстройства. Сегодня об этом поговорим, смотрите, не переключайтесь. Меня зовут Алексей Красиков, это школа эмоционального интеллекта и психотерапии, канал Невроза Мегаполиса. Здравствуйте! Итак, давайте разбираться в сложной теме, которая называется психодинамика. Если вы интересуетесь психологией, психотерапией, и физиологии, то вам будет интересно. Если вы пациент, если вы клиент, то это будет еще более вам полезно. Итак, есть такое направление психотерапии, которое называется личностно-ориентированная реконструктивная психотерапия, которую основал Владимир Николаевич Мессиичев. Тогда она называлась патогенетическая психотерапия. Потом Борис Дмитриевич Ковасарский переименовал ее в личностно-ориентированную реконструктивную психотерапию. Этот метод рождался на базе девятого отделения клиники неврозов имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. К слову сказать, недавно был съезд Ассоциации когнитивно поведенческой терапии, где, опять же, был большой Форум, большая дискуссия, интеграция личностно ориентированной реконструктивной психотерапии в когнитивно-поведенческую психотерапию за что Дмитрий Викторович Ковпаку и Ассоциация когнитивно-поведенческой терапии большое спасибо. Итак, психодинамика понимает очень необычным образом и на мой взгляд очень правильным образом понятие невроз. Невроз это болезнь. Личности, где личность реагирует как-то на какие-то обстоятельства жизни. Проблема заключается в том, что психодинамика понимает, в отличие от КПТ, что симптомы невроза не возникают сами по себе. Должествование, оценочное суждение, катастрофизация, чтение мысли, обобщение, невыносимый дискомфорт есть у всех. Но не у всех есть невроз и расстройство. Согласны? Выйдите сейчас на улицу вашего города, и вы увидите у всех жесткие убеждения. Но невроза же нет у всех. Почему? Потому что убеждения мешают реконструировать невротическую личность, но не создают, черт побери, ее, а создают невротическую личность огромное количество личностных особенностей, которые формируются в детстве. Мы называем это сверхценные потребности. И вот симптом в том же самом ОКР, паническом расстройстве, неврастении, истерии и так далее и тому подобное, имеет определенную функцию. Вы только вдумайтесь в то, что на самом деле симптом – это продукция нашего организма, мозга в частности, для того, чтобы решить с помощью симптома то, что мы с вами решить не можем. Например. Если женщина очень нуждается во внимании, в заботе, в поддержке мужа, а муж куда-то начинает влево-вправо шататься, то симптом будет привлекать внимание и любовь мужа. Если человек откладывает принятие решения, потому что не может принять решение в жизни, то симптом будет как бы уводить человека в сторону со словами «Я сначала вылечусь, а потом буду решать эти вопросы». Если человек не может взять на себя ответственность, если человек хочет как бы переложить ответственность, то он уходит в симптом со словами «Вы знаете, сейчас не до этого» или «Я же больной, как я буду этим заниматься?» Если человек не может уволиться, то с помощью симптома он разрешит себе уволиться. Если человек не дает себе право на отпуск, на отдых, то с помощью симптома он будет разрешать себе право на отдых со словами «Маргарита Павловна, вы знаете, я не приду сегодня на работу, потому что я в реанимации, и вы уж меня простите, я завтра утром буду». Да? И вот так примерно выглядит функция симптома. То есть симптом нам нужен для того, чтобы за нас решить неразрешаемую ситуацию. Отсюда мы делаем вывод о терапии подобных невротических расстройств. Нам нужно научить пациентов, Решать свои сверхценные потребности, решать свои сверхценные психологические особенности, которые столкнулись с обстоятельствами жизни таким образом самим, чтобы симптом был не нужен. И как сказал Борис Дмитриевич Карвасарский, тогда пациент подарит нам симптом, потому что симптом его жизни уже ничего не решает. Ваш Алексей Красиков, школа эмоционального интеллекта и психотерапии и канал Невроза Мегаполиса желает вам приятного вечера, приятного утра и всего самого доброго. Подписывайтесь на канал и смотрите следующие ролики. До свидания.